Меня часто спрашивают о том, в чем же разница сокращенных ссылок в обычных сервисах от сервиса Globox Web, где сокращаются ссылки. Сегодня на наглядном примере покажу вам, как все это происходит. Ну, я возьму за пример всем знакомый сервис по сокращению ссылок в Гугле который дает такую бесплатную возможность, как я вижу здесь вот на вкладочке, которую я открыл, что здесь можно сокращать короткую ссылочку и красивую. Что мы делаем? Смотрите, я захожу на YouTube канал, возьмем, к примеру, поздравление с днем рождения и сократим ссылочку именно на этот ресурс, на поздравление. Вот я ее скопировал здесь и вставляю эту ссылку в этот сервис так ссылку мы вставили и теперь сокращаем Так, вот мы сократили ссылку в гугле, копируем ее, скопировали и в новой вкладочке в браузере вставляем. Смотрим, как она работает. Куда же она нас приведет, это сокращенная ссылка. Как мы видим, переход на YouTube через 20 секунд. То есть еще и задержка такая идет небольшая, но есть. То есть нам нужно подождать 20 секунд. Итак, мы видим, что мы перешли, перешли на YouTube канал. Как раз на то поздравительное видео, которое мы с вами сохранили. Вот так работает этот сервис. А теперь давайте сравним, что же происходит в сервисе Globox Web. Вот наш сервис, это его официальная страница. Здесь можно прочитать о всех его преимуществах, выгодах, об этой новой технологии, как она работает. Но сегодня мы об этом говорить не будем. Сегодня я вам обещал практическую сторону показать. Вот мы заходим. Можно авторизоваться здесь, потому что я уже зарегистрировался. Вот мы зашли в мой офис, виртуальный офис. Вот как раз меню. Вот моя фотография и меню начало, сокращенные ссылки. Вот как раз я нахожусь там, где можно сокращать короткие ссылки. Здесь у меня, вы можете видеть, множество уже ссылок. Я по понасокращал, поэтому сегодня я буду создавать новую ссылку, чтобы вы поняли, как это работает. Итак, вот кнопка «Сократить, сократить еще». Я ее нажимаю и здесь мы должны ставить какую-нибудь ссылку давайте возьмем ссылочку которую мы брали для поздравления с днем рождения итак я копирую ссылку на ю захожу в офис и вставляю эту ссылку в это окошко дальше я хочу назвать ее то есть я могу также назвать, как она и на Ютубе с днем рождения. Вот. Дальше, что я делаю? Здесь есть возможность сделать переход по кнопке. Можно по посекундно. Ну, мне нравится переход по кнопке. Делаю переход по кнопке. И дальше у нас есть уникальная возможность это дополнительный параметр здесь мы можем сделать ссылку авторской то есть назвать ее так как мы хотим если в гугле там ссылку нам сокращают как эта система делает или позволяет а вот здесь мы можем сделать как и система и сделать как мы хотим то есть смотрите уже какие плюсы пошли итак дополнительный параметр нажимаем его и здесь высвечивается, что мы можем вставить то название, которое нам нравится. Ну, английские буквы, знаки, цифры это мы уже подбираем сами. И вставляю с днем рождения на английском языке. Вот. Теперь мы можем ссылку сократить. Чтобы понять, сокращена ссылка или нет, у нас сверху должна появиться такая лента зеленого цвета. Полоска зеленого цвета, где мы видим ага, здесь красного цвета. Вами параметры ссылки уже заняты. Угу. То есть здесь говорится о чем? Что именно указываемые вами дополнительные параметры заняты. Значит, э для того, чтобы сделать то, что мы хотим, нам надо изменить. Название. То есть, если мы на английском языке вставляли это название, мы можем добавить, допустим, сколько лет будет этому человеку. Ну, то есть, мы хотим поздравить, допустим, Николая с днем рождения. И ставим здесь цифру, например, 45. Будет ему 45 лет, поэтому мы название делаем вот таким. Еще раз пробуем. Если этого названия в системе уже ну, никто им не пользовался, значит у нас высветится зеленая полоска, которая подтвердит, что вот ссылка успешно сокращена. Видите? То есть прошла наша авторская ссылка с тем названием, которое мы хотели. Только немножко видоизменили ее. Итак, вот мы увидели уже несколько преимуществ сервиса Globox Web над сервисом именно гугла но это еще не последние фишки которые у нас есть смотрите идем дальше значит что мы видим мы видим э, оригинальная ссылка которую мы взяли на ю с днем рождения поздравления вот мы видим как она была сокращена смотрите авторская ссылка да видите на английском написано с днем рождения 45 Внизу дальше мы видим количество переходов этой ссылки. То есть, будет статистика полностью. Вот кнопка. Это когда мы по этой ссылке эту ссылку выложим в интернет. И когда будут по ней переходить люди, то тогда, они, ну, тогда мы увидим в личном кабинете статистику переходов и что за люди э, переходили, и откуда они, какая страна э, посещения. Также здесь у нас есть возможность QR-код иметь сразу же она, этот QR-код он э, дается именно под эту сокращенную ссылку. Ну и можем отредактировать. То есть мы можем нажать кнопку редак, редактировать и здесь э, видим э, можно виджет счетчика для сайта, добавить личный сайт или домен. То есть очень еще несколько фишек, которые позволяют при, э, сделать сокращенную ссылкой, ссылку и кликабельная и выгодная для нас на любом ресурсе то есть это как бы фишки дополнительные к тому что есть у нас сокращенная ссылка закроем значит этот редактор и дальше переходим к следующей фишке следующая фишка заключается в том что сократив вот эту ссылку на поздравление с днем рождения мы можем к ней прикрепить рекламу свою личную рекламу или э, свой сайт или э, свою личную информацию на которую мы хотим человека перевести итак что мы можем увидеть здесь смотрите я нажимаю кнопку изменить и э, значит по умолчанию обычный означает что к этой сокращенной ссылке будет прикреплена реферальная ссылка нашего сервиса Globox Web. Но я хочу здесь сделать свою личную информацию. Вставить. Поэтому я нажимаю личный, личный. И здесь открывается блок. Впишите ссылку. То есть вот как раз этот блок и есть тот рекламный невидимый блок, который человек увидит, перейдя по нашей сокращенной ссылке. Я хочу сюда вставить ссылку своего канала на ютубе чтобы человек который будет переходить по сокращенной ссылке мог прийти на мой канал и подписаться то есть я хочу подписчиков хочу людей которые будут знать обо мне вот мы вставили эту ссылочку и нажимаем кнопку сохранить сохраняем агрегатор сохранен успешно то есть мы видим что эта ссылка тоже сохранилась закрываем этот блок изменить и теперь что получается еще раз смотрите у нас есть сокращенная ссылка авторская мы сделали поздравительную ссылку с днем рождения дальше мы имеем э, вот эти все фишки которые здесь указаны и еще одна главная фишка, это то, что мы сделали режим агрегатора личным. То есть, здесь у нас скрытая реклама или скрытая информация, которую человек может получить тогда, когда посмотрит сначала ссылку на поздравление. Вот такая фишка есть Globox Web. Таких фишек в других сервисах по сокращению ссылок Нет. Но я хочу вас обрадовать еще, потому что здесь же, здесь же есть еще и возможность видимой рекламы. Если это была скрытая личный, под словом личный, то здесь есть активная реклама, то есть видимая реклама. Вот я нажимаю на этот блок. Здесь я уже делал видео по, как рекламировать видео из YouTube. Теперь мы попробуем сделать рекламировать баннер вот я нажимаю на этот как рекламировать баннер для того чтобы сделать его и показать вам значит смотрите что здесь у нас есть хорошего и интересного здесь мы можем добавить картинку или фотографию то есть то что человек может видеть допустим добавляем картинку ну, чтобы наглядно было видно, как это работает. Как этот баннер рекламный может работать именно для того, чтобы человек... Так, вот мы выбираем фотографию тоже такая поздравительная вот фотография зашла ну, картинка фотография это уже на ваш выбор далее э, мы видим здесь можно менять картинки если кому-то захочется что-то поменять это можно менять то есть э, обратите внимание что сокращенные ссылки в с web имеют э, преимущество от других ссылок в том что они могут менять внутреннюю э, закладку да то есть то что вы внутрь вкладываете вы можете это потом изменять вот эту картинку можете изменить на другую или ссылку поменять на другую и дальше мы видим ссылка куда перебрасывать посетителя при клике по баннеру то есть если человек на эту фотографию нажмет кликнет по ней то вот эта ссылочка ну я поставлю здесь вот эту ссылку чтобы долго не искать, это ссылка реферальная ссылка на Globox web на наш сервис. Я ее здесь установил, вот смотрите. И дальше здесь мы можем видеть, что применить эту рекламу только для ссылки, значит, эту, которую мы делаем сейчас, или для всех. Но я поставлю только для этой. Смотрите, сколько фишек я вам уже назвал. Мы можем использовать всего лишь только на одной сокращенной ссылке. Скажите мне, где есть еще такой сервис по сокращению ссылок, где может, можно иметь столько фишек и преимуществ именно всего лишь в одной ссылке. И вот, сохраняем это все. Мы видим опять зеленая полоса сохранено, То есть все работает. Итак, еще раз. Смотрите, у нас есть авторская поздравительная ссылка. Вот она, готовая. В ней есть режим агрегатора, личный. То есть мы добавили сюда скрытую рекламу или скрытую информацию, которую человек увидит после того, как посмотрит вот это поздравление. И еще есть активная реклама, то есть видимая реклама. Видите? Здесь у нас баннер, то есть фотография или картинка, по которой... Человек может, нажав на нее или кликнув, перейдет туда, куда мы его посылаем. А именно перейдет он в этот сервис Globox Web по моей реферальной ссылке. Ну а теперь давайте продемонстрируем все то, что мы только что с вами сделали. Давайте сделаем так. Вот я закрываю вот эти все вкладочки, чтобы вы не сказали, что я специально все это сделал и типа все подстроил, да? Нет, мы работаем в открытую и все честно, все практично. Итак, обратите внимание, вот эта ссылка, которую мы сделали со всеми фишками. Я могу ее скопировать и вставить в окошко, а могу просто на нее нажать. Ну, давайте скопируем. Сделаем вот такой вариант. Открываем окно вставляем ее сюда и смотрим что происходит вот что происходит обратите внимание открылась страничка на которой мы видим кнопка перейти и видим фотографию то есть баннер я уже вам говорил еще раз повторюсь если мы нажимаем на кнопку перейти она переведет нас на поздравительную открытку если мы нажмем или кликнем по фотографии по этому баннеру нас переведет эта ссылка на Globox Web итак давайте сделаем вот дальше такой эксперимент я сначала нажму на эту картинку обратите внимание я кликаю по ней смотрим куда нас перебрасывает как я сказал нас должно перебросить на Globox Web на официальный сайт, на официальную страницу Globox Web. Итак, смотрите. Мы находимся на официальной странице, странице Globox Web. То есть, по баннеру кликнув, человек перешел сюда. Если мы опять вернемся, вернемся да, и попробуем нажать на эту кнопку «Перейти», то мы должны попасть вот на поздравительную открытку. Жмем сюда, на эту кнопочку. Куда нас перебрасывает? Следим. На YouTube-канал, где это поздравительная открытка с днем рождения, которую мы сюда ставили. Смотрите. Вот это поздравление. Итак, видим, видео включилось, немножко подгружалось. Все сейчас работает. работает. Сейчас будет? гляньте на нашего на активиста. Ой, знаешь, какой он красавчик. Как огурчик. Выглядит. Как так, отлично. Теперь смотрите. Человек посмотрел свое поздравление и закрывает эту вкладку. То есть она ему больше не нужна. Вот он закрыл эту вкладочку. И что мы видим? Мы видим здесь мой YouTube-канал. То есть, вот та ссылка на мой YouTube-канал, которую мы вставляли, скрытую, сокращенную ссылку, она нас привела именно на мой YouTube-канал. То есть, еще раз повторюсь, смотрите, по сокращенной ссылке, по вот этой сокращенной ссылке, в режиме агрегатора «Личный» Мы вставили ссылку вот сюда, на мой YouTube канал. Человек сюда попадает. То есть туда, куда мы хотели, чтобы он попал. А вот если мы активная реклама, вот видите здесь справа, куда мы баннер ставили. Это вот эта вкладка. Человек попал, нажав на этот баннер, кликнув на Globox Web, на сервис. То есть получается так, что вот в эту сокращенную ссылку мы вставили скрытую рекламу и видимую рекламу. И туда, и туда человек попал, закрыв то поздравление, на которое его изначально эта ссылка вела. То есть, какой мы можем сделать вывод? Смотрите, то, что говорят сегодня, что Globox Web точно такой же сервис по сокращению ссылок, как и все остальные. Но это не так. Потому что именно в Globox Web сокращенная ссылка имеет очень много возможностей и функционала. Она имеет возможность перенаправлять человека на ту информацию, или на тот сайт, или на тот проект, или на какую-нибудь реферальную ссылку в том бизнесе, или в проекте, в котором вы занимаетесь. То есть эта ссылка может иметь такую возможность. То есть на несколько направлений видите и скрытая реклама и открытая активная реклама но это всего лишь одна ссылка представьте если человек покупает этот инструмент один раз в год за 33 доллара то он может в неограниченном количестве как вы видите у меня этих ссылок он может их делать и в каждую ссылку вставлять любую информацию на который он бы хотел человека этого перевести. То есть разницу вы прочувствовали, чем отличается сервис Globox Web по сокращению ссылок от других сервисов. Я специально записал этот ролик для вас, чтобы вы поняли, как работает действительно сервис Globox Web, и сколько у него фишек, и в чем его преимущество от других сервисов. На этом я буду заканчивать. Продолжение следует. До новых встреч в эфире.